Легче всего обмануть себя. Мы с собой всегда можем договориться. Мы всегда можем сказать себе о том, что... Ну, сегодня какой-то не наш день. Сегодня что-то пошло не так. Завтра будет по-другому. Но и правду тоже можем сказать себе сами. Мы можем сами сказать себе твое ожидание перемен длится уже несколько лет, твое ожидание перемен длится уже десяток лет и так далее. Мы сами можем себе сказать, а действительно ли эта работа та, чего я достоин, или действительно эта женщина или этот мужчина то, чего я достоин и так далее. Кроме нас это решить и сделать некому. Эти Вопросы, они, наверное, очень неудобные, но иногда на них нужно ответить. И э, многие из вас сейчас, когда слышат эти вопросы, возможно, предполагают ответ ⁇ нет, я достоин большего и достоин другого ⁇ Но ведь может же быть ответ ⁇ да ⁇ Да, именно эта женщина со мной должна быть. Да, именно этот мужчина тот которого я достойна потому что у него есть эти достоинства да у него есть и эти недостатки но с ними я уже как-то научился быть да я достоин столько денег потому что если мне будут платить больше значит я буду и работать больше правда это не всегда нет это достаточно часто да более того можно находить хорошее, конечно, везде, но можно иногда находить и плохое. Всегда есть контекст, смотря чего вам не хватает, и что конкретно вы хотите найти и поискать. Если вам скучно, вот здесь действительно нужны перемены, потому что скучно – это не потому, что рядом плохой человек, это не потому, что мир сошел с ума. Скучно – это ваши эмоции, это про вас. И если вы почитаете что-нибудь про экзистенциальные кризисы, вы это поймете. Когда вам скучно, когда вам одиноко, когда вам тревожно, это все ваши эмоции. Никто не знает, что они у вас есть. И с этими эмоциями вам нужно и общаться. Что значит общаться? Здесь снова про честность, потому что... Человеку может быть тревожно, и он будет игнорировать это состояние. Ой, мне показалось. Ой, у меня этого нет. И это состояние растет. В итоге все может закончиться не очень хорошими местами и обращением к специалистам уже с медикаментозными ресурсами. Иногда достаточно просто дать себе потревожиться, дать себе попереживать, дать себе позлиться. То есть, как говорят специалисты, прожить негативную эмоцию. Чем меньше мы игнорируем свой негатив, тем меньше у нас негатива в жизни. И некоторые люди думают, что если они позволят себе тревожиться или позволят себе переживать, это будет занимать все их время и все их состояние. Мы сейчас говорим о здоровых людях. И у здоровых людей негативные эмоции не такой длительный промежуток времени возможны в принципе. Почему людям и кажется, что ой, у меня это не так часто мне показалось. Потому что Любой нормальный человек имеет смену эмоций, имеет смену негатива, позитива, нейтральных состояний и так далее. Даже знаменитый психиатр Литва говорил, что для нормального психического здоровья человека нужно 6 негативных или нейтральных эмоций, одна всего лишь позитивная, то есть для, тогда в таком ключе у человека психическое здоровье соблюдается. Вот. Поэтому э, попробуйте себе э, правду сказать, что вы злитесь на данный момент. Неважно на кого вы злитесь, злость это ваши эмоции. Вы можете внутри э, злиться на кого хотите. Э, если вы злитесь на себя, значит вы злитесь на себя. То есть попробуйте позлиться каких-нибудь 5 минут сильно-сильно. И 5 минут, я не знаю, у меня лично не получается, обычно это гораздо меньше. Возвращаясь снова к этой эмоции, возможно, это еще 5 минут, но они будут даже не друг за другом, они будут с каким-то промежутком. Просто наша память иногда не так плоха, как нам хотелось бы. Мы помним, что мы злимся, мы помним, что мы обижаемся и тому подобные вещи. Кто кроме вас скажет вам об этом? Кто кроме вас задаст вам эти вопросы? Себя легче всего обмануть, но и себе легче всего сказать правду. Когда люди спрашивают меня, расскажи о себе, о, извиняюсь, расскажи обо мне, что бы я ни сказала, каждый из этих людей, он разделяет информацию на, да, вот это совпадает, вот это правда, а вот это вот нет, это вот этого нету, да. Тогда у меня возникает простой вопрос. Если вы так хорошо себя знаете, зачем вы меня спрашиваете? Поэтому я всегда говорю, человек себя знает лучше других. Другой вопрос, что много информации скрыто в подсознании, где-то глубоко внутри. Иногда на интуиция она выходит. Вот почему человеку лучше знать, идти ему замуж или не идти создавать какие-то отношения или не создавать говорить ему правду или не говорить поэтому кроме вас правду сказать некому и чтобы вам не говорили люди это ваш выбор что вы слышите а что не слышите попробуйте договориться с собой попробуйте поговорить с собой и чем больше вы будете себе это позволять, тем лучше у вас это получится. И мы сейчас говорим именно о здоровых людях. Я не призываю больных людей выражать свою злость и негатив. Ровно как и тревожность и так далее. А здоровый, психически здоровый уравновешенный человек, ему достаточно несколько минут для того, чтобы успокоиться. Но как только мы себе что-то запрещаем, мы можем годами переживать, пережевывать всю эту информацию. Помните, родовые. Мести, когда уже все забыли по поводу чего-то, собственно, ссора между этими кланами, родами и так далее. А они до сих пор ненавидят друг друга и мстят друг другу уже просто потому, что в этом роду кто-то кого-то убивал, кто-то кому-то мстил. Попробуйте сделать ревизию в своих эмоциях, попробуйте с собой честно пообщаться и поговорить. Действительно ли? А дальше можете задать свой вопрос и выяснить, какая ваша реальность и что она вам дает.